Приобрел машину Вольтера. Помогали мне Денис и Данила. Очень доволен. Очень все хорошо ребята сделали. Грамотно, профессионально и быстро. Спасибо.